Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период с 25 февраля по 20 марта. Именно в этот период Венера будет двигаться по вашему символическому 12 дому рыб. Естественно, что в этом доме она будет очень романтичная, очень гармонична, очень творческая. И сразу скажу, что больше всего повезет тем, кто занят какой-либо творческой деятельностью, кто работает в сфере предоставления услуг, особенно если это врачебная деятельность, также это деятели искусства. Ну, в общем-то, а также это касается психологии, в общем-то, есть чем поработать. Ну, а теперь давайте будем более подробно смотреть. Значит, наиболее будут активные у вас сферы, это 12-й дом, все тайное, я уже сказала, тайное и закрытое, заведение закрытого типа, также это ваше, кстати, собственное подсознание и желание, может быть, разобраться в каких-то собственных страхах и вообще разобраться в самом себе это одиннадцатый дом дружбы, общения с большими коллективами также непосредственно будет затронута сфера карьеры куда же без нее, в том числе и деньги, которые вас уже давно очень сильно интересуют и волнуют и, и, и после 4 числа включится Марс по третьему дому это сфера коротких поездок, контактов и коротких путешествий сюда также еще подходят автотранспортные средства ну давайте посмотрим что у нас тут будет интересненько вам в сфере денег по финансам период очень благоприятен до 3 марта он очень хорошо будет поддерживаться от, от сферы карьеры до сферы финансов будет хорошо поддерживаться аспектом от плутона к марсу что даст вам возможность очень так знаете благотворно сотрудничать с большими коллективами, вести за собой, и вам ваша деятельность поможет продвинуться, показать свое умение, и у ну, вас начальство будет, ну, вы будете замечены начальством и отмечены да, в благоприятном смысле. Теперь, что еще интересного? Ага, с до до, до, до, 9, да, нет, до 10 марта вот это вот соединение шикарное прямой Меркурий который наконец-то до июня месяца будет прямым и не будет ретроградным в соединении с Юпитером и Сатурном придаст вам доступ к широкой информации в среде своего коллектива кстати благоприятное время для того чтобы встречаться со своими друзьями чтобы организовывать с ними какие-то встречи на чем-то договариваться, что-то строить, какие-то планы, начинания. В общем, там все, что касается больших коллективов, это зеленый свет. Не сидите на месте, не сидите сложа руки, действуйте. 27 февраля. Обратите внимание на этот день это полнолуние, полнолуние произойдет в Деве, Дева для вас это, так, по-моему, шестой, раз, два, три, четыре, пять, шестой, шестой дом работы, угу. смотрите, те, у кого были какие-то непонятные ситуации, связанные с работой, а может быть, по здоровью, ну, например, приболел человек, тем более, что здесь идет прямой аспект двенадцатому дому, то есть шанс, что к концу месяца как-то ситуация разрешится, если, например, будет необходимость лечь в больницу Лучше лечь Если на работе складывалась Какая-то не очень благоприятная ситуация Значит, наконец-то Все тайное станет явным И я думаю, что результат будет в вашу пользу По по, -по дальнейшему 4 марта Марс переходит в вашу денежную сферу 4 марта вот оно. Ну, в самом начале периода, я могу сказать так, до 15 марта вообще финансовая сфера у вас должна складываться достаточно неплохо. Легко должны идти, финансовые приходить на финансовые потоки. Особенно интересно будет период с 9 по 16, когда Венера пойдет на соединение с Нептуном вашим. В доме всего тайного, скрытого и неявного. Ну, смотрите, здесь идет активность, но активность здесь идет только лишь для тех, кто либо занят работы в заведениях закрытого типа либо работает сам на себя а может быть здесь идет углубление в творческую активность в свою личную когда человек знаете сам наедине с собой что-то творит ну это творческие аспекты они приносят денежки денежки удовлетворения еще здесь может быть знакомство, но оно будет такого знаете не вы его не будете пока афишировать то есть вы его будете как-то так у себя хранить в сердце и пока не склонны будете об этом всем заявлять ну, что-то приятненько, могут быть еще подарочки приятные поступления от тайных поклонников и поддерживать этот аспект будет Плутон, Плутон у вас в 10 доме может быть у вас какой-то покровитель появится тайный, тайный покровитель и от него от него придут к чувствам но смотрите Теперь обратите внимание, с 16 марта включится аспект квадрат от Марса к Меркурию. Меркурий перейдет в ваш 12 дом, а Марс будет в, в, в доме поездок. Поездки. Значит, смотрите, я думаю, во-первых, период начинается травмоопасный. 16 марта по 20 точно. Будьте осторожны на дорогах. Не подскользнитесь, смотрите под свои лапки и и, и и. Ну, конечно же, что касается автомобилистов, то здесь тоже идет риск повышенного, повышенной поломки транспорта. Можно ошибиться. Вообще риск ошибок. Знаете, такого какого-то еще внутреннего неудовлетворения. Еще может быть ситуация, когда вы можете внутреннюю какую-то агрессивность свою направлять на себя. Ну, с другой стороны, это может быть, знаете, привести вас и к определенному там, духовному росту, например. Хорошо в этот период посещать психологов, эзотериков. Так, с 20 марта солнышко входит в ваш знак зодиака, тем самым открывает. Новый астрологический год. На следующий день к нему потянется Венера. Тоже зайдет ваш знак. Ну и что это означает, что она вам принесет, мы уже рассмотрим в следующих прогнозах. А сейчас я приготовлю для вас небольшой второй прогноз по основным сферам. Ну, поскольку март это время начало активности котов я решила воспользоваться колодой таро черных котов для удобства карты решила вывести на экран чтобы их можно было хорошо рассмотреть итак как будет вас воспринимать окружающие карта сводник вы знаете меня тут это улыбнуло почему потому что наверное вам будет хотеться как-то примирить Враждующие стороны между собой, или познакомить какие-то удачные пары с вашей точки зрения. Видите, тут котики сидят на тучках, мурлыкают себе, знакомятся и вы тут вовсю стрелы мечете Ну, такое впечатление, что вы о других будете думать больше, чем о самом себе. Ситуация в доме в семье тоже интересная: кубка, кубковая, рыцарь кубков. Ну, возможно, девочки могут ожидать предложения от принца на белом коне. А может быть, если вы принц, то вы будете делать кому-то предложение. Давайте посмотрим. Ну, тут нам показали королеву пентаклей, хозяйственную барышню. Если говорить о знаке зодиака по солнцу, то это дева, козерог или телец. Ну, возможно, у кого-то в доме. Есть такая в семье, такая женщина. Или же скоро будет. А может быть, вы таковой являетесь и ожидаете предложения от мужчины. Кстати, мужчина может иметь... По этой карте, несмотря на то, что это королева, он может просто иметь в себе признаки хозяйственного человека и быть, знаете, немножко таким женственным. Ну, не голубым, а именно такие вальяжные черты, спокойные, нежные. Чуть-чуть ну, вот, быть таким покладистым, то есть более покладистым, чем, например, вы. Такие огненные, смелые, решительные. Взаимоотношения с любимыми возможности в принципе знакомства с кем-то здесь десятка жезлов ну, смотрите здесь достаточно такая сложная карта говорящая о том что тяжело тянете на себе какой-то тяжелый груз тяжелый груз отношений но ну, видите тут куча котят и бедной кошечке приходится тут глазки не смыкать, заботиться об этих котятах, ну, как-то тяжело. И знаете, вот по ее названию к вам приходит осознание того, что, ну, насколько, ну, насколько вам это необходимо именно одной или неужели только лишь от вас зависит дальнейшее в ваших взаимоотношениях? Если говорить о том, возможно ли новое знакомство, ну но по десятке жезлов маловероятно, поскольку может быть у вас сейчас столько вот своих бытовых забот, что вам просто не до этого. Ну давайте уточним. Ну да, вы стоите на страже своих интересов, вы отстаиваете свои позиции, вы боретесь за право меньше работать, больше получать удовольствие. И все-таки здесь больше идет указание на отношения, которые уже есть. Вы хотите сбросить в себя лишнюю тяжесть. Ну и шестерка жезлов говорит о том, что в конце концов вы выйдете победителями. Так что смело боритесь за право наслаждаться этой жизнью. Не только кому-то другому, но и вам в том числе карьера. Ну, здесь по шестерке кубков указание на то, что, скорее всего, вы будете заняты той сферой деятельности, в которой вы работали ранее. То есть, может быть, возврат к старому. Видите, тут сидит котик и вспоминает, как было когда-то. Может быть, будет необходимость обратиться за помощью к человеку, которого вы знаете давным-давно, может быть, даже из детства. Ну, давайте уточним. Ну, выпал такой вот ученый Код, относящийся к водной стихии, рыбарак-Скорпион, ну, возможно, он окажет вам необходимую поддержку или профинансирует вас, или, может быть, сведет вас нужными людьми, а может быть, просто выступит покровителем в данном периоде. То есть чем-то поможет. Ну и давайте посмотрим основной совет. Семерочка Пентакли говорит о том, что вам потребуется время и терпение для того, чтобы дождаться результатов, которых вы ожидаете. Еще это, кстати, может быть указанием на то, что, возможно, вы слишком долго ждете чего-то. И это нужно прекратить. Ну, давайте уточним. Да, все-таки семерка кубков говорит о том, что вы можете... Поддаться некоторым иллюзиям в ожидании того результата, который может и не быть. Соблюдайте во всем верную меру и не форсируйте события. Все-таки пока я еще не вижу, чтобы вам предлагалось активно действовать. Поэтому выдержка и терпение будут вам в помощь. Ну что ж, надеюсь, что мой расклад вообще, был, и мой прогноз был для вас полезен, интересен, информативен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал, делитесь им. И до встречи в следующем периоде.